Приветствую вас, Скорпиончики! Сегодня мы с вами затронем очень интересный период с 19 декабря по 28 января. Именно в это время Венера будет находиться в ретроградном своем попятном движении. Причем долгое время она будет находиться в соединении с Плутоном. Это очень интересный аспект. И в первую очередь он затрагивает темы, связанные с трансформацией, с перерождением с, а Сама по себе ретро-Венера, она возвращает нас в прошлое. Венера это что? Это чувства, это взаимоотношения с людьми, которые для нас эмоционально значимы. Это также темы финансов, каких-либо крупных вложений, особенно общих финансов по Плутону, кредитов. И также это тема внешности красоты в принципе в целом. И чем интересен этот период? Ну, во-первых, возможно, если говорить об взаимоотношениях, то будет, будут многие отношения перерассмотрены. Произойдет некоторое, знаете, отрезвление относительно своего партнера. Вдруг перена спадает, и мы начинаем видеть человека совершенно по-другому. В связи с этим могут произойти у многих из нас разочарование в своем человеке, у кого-то, может быть, наоборот, кто-то разорвет отношения с одними и тут же построит отношения с другими людьми. Ну и плюс, это очень хорошее время для того, чтобы пересмотреть условия договора по кредиту, может быть, возобновить какие-то старые финансовые вопросы, которые у вас висели долгое время и не могли разрешиться. Также это может быть вариант ну, продать что-то, что давно у вас не продавалось, и это связано с чем-то древним, старым, антикварным. Конечно же, нежелательно в это время делать какие-то манипуляции неожиданные со своей внешностью, дело в том, что во время ретроградного периода Венеры меняются наши вкусы и купив вещь или изменив что-то в себе в этот период после того, как она станет прямой, мы ну, задумаемся над тем, зачем мы это сделали Окажется, а что это было совершенно напрасно Поэтому, ну, наверное, в вашем случае давайте мы посмотрим. Для вас это третий дом. Венера будет находиться в третьем доме. Третий дом связан с короткими поездками, с также транспортом, с короткими путешествиями, с ближайшими родственниками. Это могут быть тети дяди, это твою родные братья, сестры. И, и по этой тематике, наверное, эти темы будут для вас максимально актуальны. Ну, например, можете встретить человека в дороге, в поездке или по переписке. Просто кто-то вам напишет, который был когда-то для вас эмоционально значим. И вы можете вернуться к каким-то решениям важным, связанным с этим человеком. Также это могут быть очень удачные продажи. Например, что-то давно не продавалось. Идеальное время для того, чтобы продать какой-то товар, который в длительное время не мог найти своего покупателя. Что это еще может быть? Вообще, я бы сказала так, что этот период он наиболее благоприятен для того, чтобы вы повысили свою контактность. И стали более мобильны, больше общались со своими родственниками. Ну, это не только ну, это например, родственники вашего мужа или жены. То есть постарайтесь это время использовать для сближения между родными и близкими, поскольку это очень благоприятно может отразиться в дальнейшем ну, на вашем будущем и на ваших общих взаимоотношениях. Ну, давайте будем двигаться дальше. С чем встретит нас этот период? 19 декабря будет такое событие, как полнолуние. Полнолуние будет в близнецах. Ну, здесь я уже показала переход лунный враг, но изначально оно будет в близнецах. Давайте, можем, может быть, раньше время укажем, когда оно все еще в близнецах. Ну, Где-то с 8 до 10 утра приблизительно, ну, то есть всю ночь, соответственно, и до 11 точно луна будет находиться в близнецах. Вот так будет выглядеть это полнолуние. Ну, непосредственно у нас полнолуние с чем связано? Ну, знак близнецов с информацией. И учитывая, что здесь еще находится и Лили, точка искушения, то, возможно, хаос, нераспериха в каких-либо планах. В том, чтобы вовремя добраться, вовремя договориться, могут быть какие-то переносы встреч, но ну, учитывая, что это время утреннее, лучше встать пораньше, то есть пробки, ограничения в движениях, чтобы, возможно, поэтому для того, чтобы успеть, чтобы все было гладко, постарайтесь заложить какое-то время с запасом. Следующий очень важный аспект это с 19, по 4, с 19 декабря по 4 января будет работать вот это вот соединение ретро-венеры с Плутоном. Ну и, соответственно, вышеописанные события, связанные с возвратом к прошлому, и трансформации, связанные с этими темами, они будут очень активно происходить в вашей жизни. Постарайтесь повернуть их во благо в своей жизни и не бойтесь не бойтесь принимать какие-либо кардинальные решения то есть вероятно уже просто что-то назрело и пришло время здесь ну, уже что-то решить решить что делать дальше следующий очень интересный аспект он включается чуть позже с 26 -го. С 26 декабря и по 6 января он работает. Это секстиль от Венеры к... К, Непту... к... к Нептуну. да вот оно. Смотрите, Нептун у нас связан непосредственно с э, творческой сферой, с э, некой иллюзией, но такой приятной, поглощающей дымкой. Сам по себе, ну, также это еще тема психологов, эзотериков, это тема медработников тема искусства. И, и что тут мы видим? Мы видим, что у вас он находится в символическом пятом доме. Пятый – это любовь. То есть, третий и пятый – любовь в дороге. То есть, вероятнее всего, что с 26 декабря по 6 января увеличивается шанс познакомиться, встретить свою любовь в дороге. Также еще разрешить, причем любовь это из прошлого. Mm -hmm. А также это еще и очень благоприятные обстоятельства в жизни ваших детей. То есть что-то очень приятное будет происходить в, в их жизни, узнаете очень интересные какие-то новости. И важно в это время находиться вот где-то в их окружении. Я думаю, что очень большая радость вас ожидает, очень приятные новости. И плюс, это еще указание на то, что могут быть даже какие-то подарки, денежки, связанные вот с темой детей, с темой любви. Ну, Что-то будете очень приятное получать. Учитывая, что здесь еще и время новогодних праздников я обязательно сделаю дополнительный прогноз на новогоднюю ночь в частности. Как лучше ее отметить, чтобы она что учесть, какие нюансы, чтобы она прошла для многих из вас замечательно, кому-то может быть стоит уехать к родственникам, кому-то отметить в кругу своей семьи, кому-то с друзьями. Ну, в общем-то, тут рекомендации могут быть разными. Но вот вас ожидают очень приятные события, именно связанные с короткими дорогами и с получением приятных новостей от своих близких родственников и детей. Ну и также любовь. Любовь здесь без нее, но ну никак. Следующий аспект. С 14 января. Здесь произойдет такой интересный аспект, как Меркурий начнет образовывать квадрат к Урану. И еще и он станет ретроградным. Будет ретроградным до 26. До 20, извините, он будет до 4 февраля аж ретроградным, просто до 26 числа он будет находиться в. Водолея, затем он Перейдет в Козерог Ну, можно Сказать, что до 26 числа Для вас С 14 по 26 января Для вас максимально будет ну, Наверное, актуально Занятость какими-то домашними Вопросами, домашними делами Может быть, даже кто-то будет там какие-то Доделки по ремонту доделывать Может быть, купит что-то Что он раньше планировал Но не успел ну что-то по домашним вопросам будет решаться после 26 числа эта тема в снова перейдет в какие-то короткие поездки путешествия и еще станет после 26 числа по 4 февраля очень будет выгодно что-то продавать то есть кто хочет продать ну, автомобиль и долго не будет получаться, то вот это время благоприятно. Бы либо поехать в какую-то поездку, которая долгое время откладывалась но она не дальняя. Также это время принятия нестандартных решений, это какие-то революционные, могут быть решения неожиданные, могут еще быть затронута тема здоровья кого-то из близких, из вашей семьи. Ну, понаблюдайте. Еще одновременно здесь с 14 по 28 число будет благоприятный период для знакомств. Для, видите, здесь Венера будет образовывать тригон к Урану. Ну, я думаю, что если будут какие-то болезни в семье, то здесь будет выздоровление. То есть, знаете, как-то пойдет минус на, на плюс. Обстоятельства слушатся достаточно удачно для того, чтобы задуманное вами осуществилось. Возможно также знакомство в дороге, в поездках, ну и вообще поездки короткие пройдут очень удачно. Эта же тема касается финансовых сделок и трудоустройства на работу, то есть перехода. 14 там по 28 но ну, уже там пару дней будет а, ну, это это ретроградный меркурий период ретро меркурий но все-таки он действительно может сработать в плюс если вы об этом месте уже очень давно договаривались но постоянно что-то переносилось ну и поэтому можно в это время попробовать рискнуть то есть дождаться своего времени наконец Ну, и с первой частью прогноза мы закончили сейчас перейдем к следующей части Итак, скорпиончики, давайте посмотрим, что ожидают ваши представителей в период с 19 декабря по 28 января. Ну, тут что-то у нас выпало. Выпала карта перерождения каких-то очень важных событий в вашей жизни. То есть так, как было, уже не будет. Здесь что-то новенькое будет. Давайте посмотрим, как вас будет воспринимать окружающими королевой жезлов. Ну, Соответственно, тут что для девочек, что для мальчиков, то здесь очень активная карта, связанная с большой энергией, желанием отдавать всю свою любовь, всю свою внимание, всю свою энергию во благо. А также брать руководство над ну, важными процессами в жизни других. Деловой большетон. Давайте посмотрим, как будет обстоять финансовая сфера у представителей знака Зодиака Скорпион. Так, что у вас? Скорпиончики по финансам. Здесь будут неожиданные траты. Ну, это понятно. Без них не обойтись. Ну, скажем так, на лопатки вас буквально положит. Да, придется отказаться от приличных сумм. Да, я вижу, что денежки будут потрачены, потрачены, ну, скорее всего, на своих близких, но придется. Так что, заранее, пока есть время, запаситесь деньгами. Так, что будет по работе? Как с работой будут складываться у вас дела по работе? Ну, здесь идет отдых, скорее всего, ничего серьезного происходить не будет по карьере в целом ну вы довольны вы довольны у вас все идет в принципе по плану все вас устраивает здесь даже еще возможно знаете как ситуация некоторого повышения то есть получение подарков каких то привилегий теперь давайте как слушаться ну поскольку у вас очень активен третий дом то есть ситуация с вашей с вашей семьей с родственниками что будет у вас происходить в этих сферах? Ну вот, перемены ожидают. Ну хорошо, давайте уточним, какие перемены. Так, какие-то перемены, от которых вы даже... Смотрите, вы будете вынуждены ожидать что-то, ожидать перемены, связанные с долгим ожиданием. Даже еще с каким-то определенным неведением, что будет дальше. Но ситуация разрешится где-то к середине лета. Это может быть июль, например. Ну, здесь период рака больше указывает. Июнь, июль. Также тут еще возможны поездки совместные к семье, с семьей. И здесь, знаете, есть еще указание на то, что обязательно не сидите на месте. Обязательно старайтесь проводить больше совместного времени с ними. Это благоприятное время для того, чтобы с ними сблизиться. Хорошо, давайте в жизни детей ваших, У многих из детки, посмотрим. У меня полопадало. Где-то ну, я решила глянуть на другой колоде раз уж там выпало Так, здесь у нас будет некоторое волнение переживание, особенно здесь тема, видите, мужчина нарисован если это касается мальчиков какие-то переживания связанные с ними, возможные определенные конфликты но здесь вам совет быть хитрее соблюдать хитрость, вот змея, лисичка и дерево означает, что вам нужно быть хитренькими тогда все будет улажено хорошо и любовная тематика что с любовью вообще чувство любовь у скорпиончиков вперед с 19 декабря по 28 января смотрим ну, здесь опять же энергия идет сексуальная сексуальной активности для мужчин это женщина для женщин это вы сами женщина скорпион Овен, лев стрелец и снова здесь есть указание на то что вам нужно проявлять хитрость хитрость и учитывать свои интересы во взаимоотношениях то есть держите ушки на макушке вот по этой карте меньше включайте свои чувства эмоции. больше включайте мозги думайте думайте делайте выбор головой, сердце подключите уже потом, когда уже успокоится ваша душа, когда вы осознаете, что для ваших корней, для вашего рода эти взаимоотношения, они могут быть благоприятны. Крысы – это учет прежде всего своих интересов. Хорошо, давайте спросим, возможно ли новое знакомство ну, по ретро-Венере. Вообще, будет ли какое-либо знакомство или даже восстание кого-то из прошлого, судя по тому, что все-таки высший суд у нас выпал будет ли ну здесь две карты сразу по судьбе во первых указание на человека связанного с земной стихией это козерог дева или телец ну, для мужчин это женщина, а для вас это, ну, может быть, мужчина с такими, знаете, какими-то женскими качествами. Ну, и по судьбе это судьбоносная. Вот так. Вот, судьбоносная будет ситуация, кармическая. Человек может быть по судьбе послан. И что бы еще хотелось? Вообще, как будет ваше здоровье в течение всего этого периода? Что будет по здоровью? По здоровью. Ну, очень хорошо все. Ну, я это карта обильного употребления напитка, вкусненькой еды. Ну, понятно, что куча праздников, но ну, здоровье не должно вас подвести, но так на всякий случай, все-таки будьте осторожны, потому что я смотрю, что так активно, вы будете очень активным. Очень много будет у вас различных предложений и соблазнов. Так, еще тут у вас интересная ситуация. Кому-то может последовать предложение вот от такого человека. Это мужчина водной стихии. Это может быть для кого-то ребенок, для кого-то друг, для кого-то любовь, для кого-то просто близкий человек. Очень быстро может предложить собраться и куда-то поехать. Обязательно езжайте ну и хорошо основной давайте свет для представителей знака зодиака скорпион на этот период какой у нас будет самый главный свет ну дом семья реализация основных событий будет в доме в семье и это ваше главное на что нужно обратить внимание, каким бы ни был ваш выбор, какими бы ни были ваши решения, нужно пройти все испытания, все тернии, э, добыть из них достойно, и главное, упор идет на семью, на стабильность. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз будет для вас интересен, не только интересен, но и полезен. Пожалуйста, не забывайте ставить ваши лайки, подписывайтесь на канал, делитесь им, и до встречи в следующих прогнозах.